С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеобзоре автомобильный набор инструментов компании Интертул. Интертул ЕТ-6038 SP. SP это линейка наборов у компании Интертул бытового класса. Применяются данные наборы то есть это для личного применения дома в гараже. Можно сказать так. Не применяется на СТО и автосервисах, предприятиях. Наборы изготавливаются в Китае, то есть на заводской Китай. Что указывается на упаковке из важной информации. Это 1,2 дюйма рабочий квадрат. ЦРВ хромбонадевая сталь, указывает производитель. 38 единиц инструмента в комплекте. И комплектация данного набора. Трещотка в наборе на 72 зуба. Есть реверс. Быстрый сброс и фиксация головки. Рукоятка здесь комбинированная. Черный цвет резиновой вставки. Зеленый это пластик идет. На рукоятке надпись хромбональдивая сталь. Длина трещотки 255 мм. Трещотка 72 зуба. Мелкий шаг Т-образный вороток. Длина 250 мм. Если убираем Адаптер, получаем удлинитель 250 мм. И также еще один удлинитель на 125 мм идет в комплекте. То есть два удлинителя, 125 и 250. 250 служит также как Т-образный вороток. Адаптер можете использовать для перехода с 3 8 восьмых на 1,2 дюйма. Кардан под 1,2 Кардан здесь креплен металлическими вставками. Есть карданы у нас на винтах. Это профессиональный набор инструментов на заклепках. Здесь стоят металлические вставки. Вставлены. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадало. И набор головок шестигранных, коротких. Общая количество 19 штук. По размерам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32. Вес головки 32 мм, составляет 207 грамм. Надпись хром-ванадий, материал затоления 32 мм. Покрытие инструмента матовое, то есть защитное матовое покрытие, сталь хром-ванадьевая. Длинный головок, кому нужны в наборе, нет. Придется докупать отдельный набор. И головок Torx также нет. Тут шестигранный профиль, короткие головки. И самое основное, это набор ключей верхней крышки. Общее количество ключей 12 штук. Надпись хромбональдивая сталь, 16 мм. И такой комбинированный ключ. По размерам ключи у нас здесь идут 8, 9, 10, 12, 14, 16, 22, 11, 13, 15, 17 и 19 ключ. По комплектации все. Хотелось бы отметить, что для данного инструмента, бытового класса, сам инструмент очень хорошо изготовлен. То есть, хорошая полировка инструмента, нанесено защитное покрытие. Лидового отлетя мы не обнаружили в наборе. То есть лидового или какой-то кривизны. То достойное качество за такую цену данный набор. Кому нужен бюджетный инструмент для личного пользования, вы можете посмотреться к линейке наборов InterTool с маркировкой SP. Теперь дальше к набору. Кейс здесь пластиковый. Он не соединяется зависой, Здесь он цельнолитой. Вот такая вот перегородка, которая соединяет две крышки. Еще один плюс это металлические замки. Потому что в наборах бытового класса очень редко встречается, что замки идут металлические. То есть обычно там идут пла обычные пластиковые защелки. Здесь вот также присутствуют металлические замки с надписью InterTool. В вот верхней крышки. Ключи не выпадают, то есть ну, хорошо единственное защелкивайте их внутри. Без проблем. Закрывается все. По габаритам набора ширина 39 см, длина 29 высота 8, вес 5,3 килограмма. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте комментарии и получайте хорошие скидки на нашем сайте. Спасибо, до свидания.